Считается, чтобы похудеть, нужно ускорить метаболизм. В частности, тезис Велин, чем активнее организм перерабатывает пищу в энергию, тем легче с поверхности тела испаряются лишние жировые отложения. С другой стороны, обмен веществ сложная, индивидуальная и не до конца изученная штука, не всегда поддающаяся эффективной коррекции. Однако, временно подстегнуть метаболизм шанс все-таки есть. Первое. Ешьте черный шоколад. Ученые выяснили, достаточно ежедневно съедать по 40 грамм шоколада с повышенным от 70% содержанием какао, и уже через две недели ваш метаболизм получит приличное ускорение. В том числе это происходит за счет нормализации чувствительности клеток к инсулину. В итоге организм активнее перерабатывает пищу в энергию, а не в жир. Второе. Уделяйте спорту минимум времени. 10-15 минутная активная тренировка с точки зрения ускорения метаболизма эффективнее, чем часовая пробежка. Быстро отжался от пола 20 раз, отдохнул 20 секунд, снова отжался 20 раз, попрыгал через скакалку в течение минуты с максимальной скоростью, отдохнул 15 секунд и снова минута прыжков. 4-5 подобных циклов раз в день. А то и раз в пару дней достаточно, чтобы уже через две недели обмен веществ существенно ускорился. Улучшается ускорение липидов и глюкозы тех кирпичиков, из которых, если они не усвоены, и складывается жирок. Кроме того, организм привыкает потреблять больше кислорода, основного сжигателя жиров. Из-за этого расход калорий после короткой, но интенсивной тренировки увеличивается резко и надолго, на срок от пары часов до суток. Третье. Дышите глубже. Глубокое дыхание куда более эффективный способ похудеть, нежели жесткие ограничения рациона. Чем глубже вы дышите, тем больше кислорода попадает в кровь. И тем активнее идет процесс переработки пищи, включая жиры и сахар в энергию. Четвертое. Пейте холодную воду. Холодная вода не только наполнит желудок а значит вы чувствуете себя сытым, но и заставит организм потратить лишние калории на согревание. Пол-литра такой водички и скорость метаболизма вырастет на 30%, пока не согреетесь. Пятое – высыпайтесь. Недостаток сна – верный путь в замедлению метаболизма и набору веса. В частности, недосып резко понижает уровень лептина – важного гормона, который регулирует потребление энергии и аппетит. Чтобы не вставлять палки в колеса собственному обмену веществ, постарайтесь регулярно и как следует высыпаться. Помните, в дело нормализации веса это не менее важно, чем регулярные тренировки и сбалансированные ручки. На этом все. А какие способы помогают вам? Поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.